область, которая, которая для своей правильной работы нужно, чтобы было много данных. Статистика может работать только когда данных много. Мы привыкли думать, что много данных выглядит как-то вот так. И это действительно, согласитесь, очень сексуально. Но на самом деле в 21 веке много данных выглядит вот так. Более того, на самом деле, конечно, вот тут можно хранить гораздо больше данных, чем вот тут. И мы действительно храним здесь больше данных, чем хранили раньше. Раньше, какие данные мы вообще хранили, какие данные мы записывали. Это было так или иначе Google Play. Какой у нас стадо, кто кому сколько должен, какие корабли у нас есть на балансе. Разные скучные вещи. Сейчас мы храним безумное количество разных видов информации. Это не просто количественный рост, это качественный рост. Все ваши селфи, все ваши геотеги, ваши истории болезни, ваша история поиска, то, какие фильмы вы предпочитаете смотреть, все это попадает вот в такие дата-центры, и используется для решения разных интересных задач. Каких, например? Какие задачи способны решать статистика? На этом месте я попытаюсь вас убедить. Предсказание результатов выборов. Ответ на вопрос: Есть ли объективные различия между мужчинами и женщинами в области когнитивных функций? Действительно ли женщины более эмоциональные? Действительно ли мужчины более логичные? Эффективен ли предложенный метод лечения? И это подходит как для испровергания всякого шплатанства вроде того, что нарисовано на этой картинке, так и для испытания реальных препаратов, которые новые создаются и неизвестно, работает он или не работает. Очень он опасен или не очень опасен и придет, можно работать с ним дальше. Был ли найден бозон фикса на сегодняшнем эксперименте? Ответ на этот вопрос тоже решается статистическими методами. Является ли психология наукой? Можно ли использовать поисковые запросы, чтобы предсказать пике эпидемии гриппов? Какие стулья использовать в ресторанах Макдональдс? Как составлять нигерийский спам? Нигерийский спам – это, знаете, все эти безумные письма о том, что я наследник нигерийского престола, пришли мне 3 доллара, и тогда я пришлю тебе миллион. В этом тоже есть элементы статистики. Нужно ли запрещать проституцию? А, нужно ли применять э, новую организационную структуру в компании? А, болен ли пациент? Нужно ли, нужно ли ему прописывать какое-то агрессивное и потенциально опасное решения? И, конечно, главный вопрос науки, вокруг которого все, собственно, вертится, это вопрос, опубликуете ли мою статью. Сейчас я хотел бы рассказать вам, какими средствами статистика отвечает на эти вопросы и как, пусть настроится статистическое исследование. Первый этап статистического исследования – это, это моделирование. Мир, который изучает статистика, сложен и многообразен в своих проявлениях. Статистика может работать только с ограниченным количеством а, проявлений мира. Мы можем образно сказать, что наш мир – это вот такой прекрасный котик, которого сколько не описывает, в нем всегда останется что-то неописанное. А статистика и модель, в которую мы должны загнать этого котика, чтобы работать с ним дальше. Это вот такая вот коробка. И когда мы со создали модель мира, то есть мы подменили реального котика моделью котика, с которой мы дальше будем работать, это выглядит примерно так. Это, конечно, очень смешная картинка, но у нее есть э, очень важное свойство, которое объективно отражает то, что происходит. Коробка прогнулась. Коробка вообще-то не, ну, не то же самое, что котик. Она очень страдает от того, что... Она делает, и что она хочет. На самом деле, будет пустая коробка и подходит больше. Но с, таким, с такой моделью можно работать. Второй этап зачастую — это выборка. У нас в мире бесконечно много объектов. Иногда мы можем исследовать все разные интересные случаи. Часто мы можем изучить только некоторые, потому что наши возможности ограничены. Можно сказать, что у нас есть какой-то бесконечная популяция, о которой мы делаем выводы. И при этом только ограниченное количество объектов которые мы, собственно, изучим и результаты изучения которых экстраполируем на всю популяцию. После того, как мы построили модель, модель мира, с которой мы будем работать дальше, и сделали выборку, мы должны применить разные математические методы. Я не буду останавливаться на этом подробно. Это просто немного общих После того, как у нас есть математическая рассчитанная модель, мы должны ее интерпретировать, мы должны сделать выводы из нашего статистического исследования. Так примерно по такому принципу примерно строится любое статистическое исследование, и сейчас я вам немножко подробнее расскажу о каждом из этапов. Вот тут вот наверху всегда будет навигация, чтобы вы понимали, в какой части мы находимся. Итак, первый этап моделирования. Модель выглядит примерно так. Предположим, что мы рассматриваем случаи, когда мы пытаемся построить статистическую модель того, что определяет цены на квартиры. И модель выглядит примерно так. То есть у нас есть какие-то объекты у нас есть целевая метрика, то есть цена, и мы из этих объектов из извлекаем какие-то какие характеристики, получаем, в общем-то, что-то вроде как этой целью При этом обратите внимание, адрес не можно считать, нельзя считать параметром, который мы извлекли из объекта. Адрес — это что-то сложное, это что-то неинтерпретируемое. Мы своим человеческим мозгом понимаем, как адрес влияет на цены квартиры, но мы не можем использовать это в статистике напрямую. Мы можем использовать это в нашем мозгу, потому что там уже есть какая-то модель статистического исследования. Для того, чтобы использовать координаты квартиры, для того, чтобы предсказать цену, мы должны из этих координат извлечь какие-то измеримые значения. В самом простом случае только цифры, хотя на самом деле некоторые другие типы данных к нам бы -то тоже подошли. Например, насколько далеко от метро, насколько далеко от центра, какая площадь и так далее. На самом деле, вот этот этап – это последний момент, когда мы видели реальные объекты, которые мы изучаем. И поскольку эти объекты сложны, это те самые котики, мы, которых мы не можем описать достаточно хорошо, все, что мы о них не скажем в нашей модели, будет для нас безвозвратно потеряно. Мы могли бы посмотреть на эти данные сказать, вот тут есть квартира такая-то, а тут квартира всякая-то. И они совсем аналогичны. Одна почему-то стоит намного нам больше другой. Почему бы это? Если бы нам эти данные предоставил какой-то риэлтор, он бы сказал, а, вот ну, там хозяева срочно продавали, поэтому пришлось скинуть цену. И мы бы могли внести параметр срочность продажи в нашу модель. Вот, кстати. Но если мы не спросили об этом риэлтора, если мы не внесли что-то в нашу модель, а всегда будет что-то, что мы не внесли, поэтому мы убили бесконечно много проявлений, эти данные для нас навсегда потеряны. И в дальнейшем мы их будем видеть как статистический шум. Построение модели — это... Один из ключевых этапов статистического исследования. О нем можно рассказывать очень много и приводить в разные интересные эффекты. Я остановлюсь на двух э, наиболее значимых. Во-первых, нам всегда нужно выбирать между точностью и интерпретируемостью. Вполне возможно, что, например, для данной конкретной задачи нам бы очень повезло, помогло внести такую метрику, как количество минут до метро, возведенное в степень количестве минут до центра города, э, взятый алгоритм по основанию количества комнат. Это могло бы дать нам очень точную оценку. Это, естественно, просто пример. Мы могли бы увидеть, что точность такой модели больше, чем точность какой-то другой, более простой модели, которая, например, просто все это суммирует. Но первая модель, которая проводит какие-то сложные математические манипуляции, она не интерпретируемая. Мы не понимаем сходу, что она значит. Если мы хотим использовать вот эту вот цифру цены просто как есть для предсказания, мы можем пренебречь интерпретируемостью и выбрать этот вариант. Но если мы потом хотим делать из этого какие-то выводы, нам нужно заботиться и о том, чтобы наша модель была инфектируемой тоже, а не точной. Следующее, это наша модель может быть слишком умной или недостаточно умной. Я приведу простой пример. Допустим, у нас изучено только 5 квартир, и единственное, что, мы, что о них мы знаем, это их площадь. Площадь и цена. И на самом деле площадь это тоже не одна переменная. Мы можем, например, сделать площадь, площадь в квадрате, площадь в третьей, площадь в четвертой и ко всему этому представить коэффициенты и таким образом у нас получится несколько параметров, которые мы изучаем. А, хорошая модель для этого случая будет выглядеть примерно вот так. То есть... Да, я тоже художник, знаю. То есть мы провели линию, мы понимаем, что чем больше площадь, тем того же, точечки отходят вправо-влево, Такое, нормально, Подходит. Если мы сделаем нашу модель слишком умной, то есть мы позволим ей оперировать уравнениями высокого порядка, она сможет пройти через те точки, которые у нас есть, очень хорошо. Ее ошибка равна нулю в этом случае. Она предсказала те примеры, которые она видела, идеально. Но проблема в том, что те примеры, которые она видела, это не все примеры, которые есть. И такая модель бессмысленна. Смотрите, на этом участке она говорит, что чем меньше площадь, тем больше цена. Так не бывает. Это ложная модель. Эта модель слишком умна. И мы не предоставили ей достаточно практических данных, чтобы бросить вызов этому. уму. Поэтому мы должны постоянно выбирать самую умную модель из тех, что мы способны поддержать наши, нашей выборкой. Если наша выборка маленькая, мы не можем себе позволить слишком умную модель. На пяти точках нельзя справить уравнение пятого порядка, потому что через любые пять точек можно провести кривую пятого порядка. И она будет примерно вот так вот бессмысленно велять, что нам совсем не нужно. Это все, что я вам хотел сказать о построении модели. То есть по большому счету все, что важно, это мы из любимые характеристики из наших объектов и будем дальше оперировать с одними характеристиками. Дальше мы должны выбрать из всего мира те объекты, с которыми мы будем работать и которые мы будем изучать. В этой части предположим, что мы изучаем вопрос, толстеют ли люди от того, что едят гамбургеры. И наша целевая метрика будет выглядеть так. У нас есть люди, которые ели гамбургеры, и они от этого и от этого вес в течение месяца изменился на их килограмм. Мы не можем изучить всех людей, которые, в принципе, едят гамбургеры. Мы будем строить предположения о всех людях по тем, которых мы реально изучили. Мы предполагаем, что распределение будет выглядеть примерно вот так, то есть тут есть какое-то центральное значение, вблизи которого находится большинство. Чуть подальше от этого центрального значения людей меньше, еще дальше еще меньше, меньше, меньше, меньше, и здесь уже наконец кучкой. И мы не знаем, какое это распределение в реальном мире на самом деле. Находится его центр здесь или здесь? И, соответственно, какие отдельные случаи в нем находятся? Вот такие случаи или вот такие случаи? Вот эти случаи посередине, они могут относиться к обоим распределениям. На самом деле, в реальной задаче мы будем рассматривать бесконечное количество конкурирующих распределений. Но предположим, что вот эта вот левая штука отвечает гипотезе, что потребление гамбургеров никак не влияет на наш вес объективно. То есть вот тут вот будет ноль, Кто-то случайно потолстел за этот месяц, кто-то случайно похудел, кто-то сильно потолстел, кто-то сильно похудел, но таких мало. И все это никак не связано с гамбургерами. Потому что середина в нуле. А то, что люди толстеют или худеют, это случайные процессы, которые мы не внесли в нашу модель. У нас есть факторы, которые влияют на исследуемую величину на дефенсивных моделей. Вот это наша конкурирующая теория, то есть тут уже середина находится в каком-то положительном значении. То есть в среднем люди толстеют настолько, некоторые толстеют еще сильнее, чем настолько, некоторые меньше, чем настолько, возможно, они даже худеют. Потому что, возможно, он понял гамбургеров и отравился, и после этого месяца ничего не ел. Но это, но это исключительный случай. А, а, вот это еще раз. Вот по этой, если мы откладываем а, изменение веса, где-то вот здесь у нас смотрит. По этой если вверх мы откладываем количество людей, которые испытали такое значение те. Итак, предположим, мы сделали выборку и получили вот таких вот трех человек. А естественно, если бы мы получили человека вот в этой области или вот в этой области, я бы в пользу одной из этих дипотез. не недвусмысленно, потому что из этих двух гипотез только одна покрывает вот эту область, и только одна покрывает вот эту область. И мы получили результат в спорной области. Эти люди могут относиться и вот к этому распределению, и вот... могут относиться и к левому, и к правому распределению. Но для левого распределения это экстремальные случаи. Крайне маловероятно, чтобы из всех а, вот этих вот случаев были выбраны вот эти три. У нас есть только один способ выбрать этих трех людей из этого распределения левого. Со временем как из правого распределения мы могли выбрать этих трех людей. Или мы могли выбрать этих трех людей. Или мы могли выбрать этих трех. Или этих трех. Шансов намного больше. Обе гипотезы могут оказаться верными. Возможно, от гамбургеров не толстеет. Возможно, толстеет. Но данные, которые мы собрали, говорят о том, что скорее всего толстеют. А на шансы на то, что не толстеют, и что вот это распределение верно, это шансов столько, сколько отношения способов выбрать три вот таких значения из этого распределения вот к этому. То есть один, но очень много. Всегда даже если наша выборка совершенно идеальна и репрезентативна по всем возможным параметрам. Поэтому нам нужны большие выборы. Если бы мы выбрали не трех людей, а четырех, и они все находились вот в этой области, то вот эту гипотезу мы, мы бы признали не крайне маловероятной, а невозможной, потому что здесь не было уже четвертого человека. Но если у нас наша выборка настолько маленькая, что в ней только три случая, то у нас очень мало возможностей отвергнуть гипотезы, И мы способны отвергнуть только самые, самые плохие гипотезы. Менее плохие гипотезы, то есть, например, если бы центр был где-то здесь, Возможно, они тоже ложные, но чтобы доказать, что они ложные, нам нужно большая выборка. Поэтому статистики всегда пытаются сделать выборку как, как можно больше. И поэтому, если вы слышите такого -то, то своего знакомого, который говорит, я не хочу принимать участие в этом опросе, я такой нерепрезентативный, я вам все испорчу данные, вы не можете испортить данные. Природа статистики в том, что фрики все равно будут вот в этих вот маленьких хвостиках. В <с> разных а если вы думаете, что я фрик, и этим исключаете себя из исследования, вы делаете не лучше, вы делаете хуже, потому что статистическую ошибку, случайную ошибку, вы заменяете целенаправленной ошибкой. Целенаправленные ошибки — это, э, это вообще, наверное, самая широкая тема в статистике. Например, если вы смотрите какое-то социологическое исследование, там всегда будет написано, что... Выборка репрезентативна по полу, по возрасту, по языку разговора, по городу проживания и так далее. Статистики делают так много оговорок, потому что на самом деле они знают то, то что они не напишут в своих выводах. Например, если я проведу в этой комнате какой-то опрос, я не смогу экстраполировать результаты, например, на весь Киев. Потому что здесь не просто каждый случайный тысяч на киевлянин. Здесь находятся киевляне, которые отличаются от средних в сторону того, что они более склонны посещать научно-популярные лекции, например. Есть задачи на регрессию, есть задача на классификацию. Это звучит очень страшно, по на самом деле все просто. Мы либо предсказываем числовую величину, и тогда это называется регрессией, либо мы предсказываем категориальную величину, и тогда это называется классификация. Сколько стоит квартира? Это числовая величина, у нее есть спектр значений, это задача на регрессию переедет этот человек или нет. Это категориальная величина, у нее есть два уровня, да или нет. Это задача на классификацию. Для задачи на классификацию э, наш вывод будет звучать примерно так. У нас есть вот такие вот всякие красивые графики, и мы предполагаем, что вот этот вот очень вероятно, а вот это крайне маловероятно. А вот куда-нибудь здесь было бы совсем невероятно. А вот здесь на серединке была бы какая-то промежуточная вероятность. Собственно, наш вывод примерно так и будет выглядеть, что с такой-то вероятностью искомое значение попадает вот в этот интервал, называемый «конфиденц». Например, если мы обнаружили, что э, в среднем люди за месяц диеты на гамбургерах э, толстеют на 8 килограмм, наш вывод может быть таков, что с вероятностью 98% человек, который ест гамбургеры в течение месяца, потолстеет от 2 до 14 килограмм. Эта штука называется «конфиденц интервал», и у него есть… Э, одно очень важное свойство. Вот Этот вот параметр alpha, он называется допустимой ошибкой. И вот Я сказал с вероятностью 98%. Это значит, что мы допустили 2% ошибки. 1% слева, 1% справа. Если мы скажем с вероятностью 99%, нам придется расширить этот интервал. Если мы скажем с вероятностью 95%, мы сможем его сузить, потому что вот здесь у вот нас будет еще несколько процентов ответов. Если в confidence интервал попало значение 0, это значит, что наше исследование проводилось. Например, если бы наше исследование о гамбургерах сказало, что с вероятностью 98% изменения веса человека за месяц диеты на гамбургерах больше, чем минус 1 килограмм и меньше, чем 15 килограмм то... А, стоп, что? Возможно, он похудел, возможно, он потолстел, возможно, ничего не случилось. Ну, то есть мы на этом месте уже не можем говорить о том, что у нас достоверно, что он потолстеет. Вопрос только насколько. Чтобы это победить, мы должны сузить наш confidence интервал. Допустим, не с минус 1 до 15, а с 3 до 12. Окей, okay, это уже все положительные величины. Но чтобы получить более узкий confidence интервал, нам нужно допустить больше, большую вероятность ошибки. И, собственно, вот эта вероятность ошибки, альфа, это и есть мера того, насколько наше исследование достоверно. В научных статьях есть совершенно определенные метрики, какой уровень ошибки допустим, и в частности вот с экспериментом на базоне нужно снять с установки такие экспериментальные данные, которые свидетельствуют об появлении бозона с вероятностью ошибки не больше определенной. Если вы до нее чуть-чуть не дотянули, ну да, скорее всего, это был базон, но ваши статьи не опубликуют, попытайтесь еще. Попытайтесь сделать немного больше, попытайтесь настроить условия точнее. Это что касается расчетов задачи о регрессии. Задача классификации. Самый простой пример – это бинарный классификатор. Да-нет, пациент болен или не болен, есть у него рак или нет. У нас есть два параметра. Болен ли он на самом деле, и определил ли тест, что он болен, модель, которую мы построили. Об этой картинке я хочу вам сказать, что... Очевидный факт, на ней почему-то для, для такого простого случая написано гребаная куча каких-то букв, каких-то меток. Почему так много? Почему мы не можем использовать просто... Просто... Просто сказать, в каком количестве кейсов он был прав. Я вам сейчас расскажу, почему. Предположим, что у нас есть какая-то не очень редкая болезнь, которая болеет 0,1% всех людей, Uh, и у нас есть тест, который определяет с вероятностью 99%, и мы прогоняем через этот тест 100 тысяч человек. 0,1% от 100 тысяч – это 100 человек. 100 человек у нас реально больных. Наш 99% тест, 99 из них определить правильно как больных, одного ошибочно как здоровых. Аналогично у нас 99 900 здоровых человеков. Аналогично 99% из них мы определили правильно, 1% неправильно, то есть вот здесь у нас правильный, вот здесь у нас неправильно. Вот такие цифры мы получили. Обратите внимание, у нас довольно точный тест, но этот тест говорит о том, что если он выдал результат, что я болен, то у меня в 10 раз больше шансов оказаться на самом деле здоровым, чем больным, за счет того, что болезнь редкая. И, например, я мог бы быть гораздо более хорошим предсказателем, чем этот тест. Я мог бы говорить всем, что они здоровы, Больных людей только 0,1%. Соответственно, моя точность была бы 99,9%. Но вряд ли вы хотите такой тест, и поэтому мы используем все эти сложные методики, которые я показывал вам на предыдущем слайде. Это главное о том, что мы используем при расчетах статистических моделей. И теперь мы переходим к самому интересному. Мы переходим к интерпретации статистических моделей. Альфа и статистических моделей, это то, что корреляция не означает причинно-следственной связи. Даже если согласно предыдущим расчетам вы получили хороший confidence интервал, ваша модель статистически достоверна, и вы доказали связь между вашей переменной, на которой вы экспериментируете, и вашей целевой переменной, это все равно не значит причинно-следственной связи. Вы наверняка видели множество смешных картинок в интернете, вроде такой, что вот Продажа органической беды позитивно коррелирует с аутизмом, и вот, возможно, это от того, что мы для не используем, и у нас много аутистов рождается. Или, например, вот интернет-эксплорер и уровень убийств в США. Меньше интернет-эксплорера, меньше убийств. вообще-то в этом есть. Или, например, чем больше Америка тратит на науку, космос и технологии, тем больше в ней самоубийств от повешенных. Это альтернативные случаи. Нам очевидно, что это неправда, и на самом деле мы не имеем причинно-следственной связи. Если вы ученые ставите реальные эксперимент, все гораздо менее очевидно. И вам нужно очень внимательно следить, чтобы не перепутать корреляцию статистическую, которую вы обнаружили, с причинно-следственной связью, которую вы потом напишите в статью. В общем случае, причина таких ошибок выглядит примерно так. Мы изучаем какую-то переменную, например, использование солнцезащитного крема и обнаруживаем, что она статистически сильно связана с нашей целевой функцией, например, с раком кожи. В данном случае дело в том, что у нас есть дополнительный фактор, насколько часто человек бывает на солнце. Если он часто бывает на солнце, скорее всего, он больше пользуется кремом, чем тот, который не бывает. Если он часто бывает на солнце, у него больше шансов на рак кожи. Если мы не внесем вот эту дополнительную переменную, которая называется в англоязычной литературе confounding variable в модель, то мы получим ложную связь между вот этими двумя, э, двумя категориями. Хотя на самом деле их связь опосредованная. Да? На самом деле связь имеется вот через эту переменную. И, собственно, рецепт решения вот этой проблемы – это подумать о а каких еще confounding variables могут быть в моем исследовании и попытаться их зафиксировать. Например, мы будем исследовать связь использования солнцезащитного крема с раком кожи только среди людей, находящихся в группе, которые все были одинаково, одинаково на Солнце. В данном случае это приведет к тому, что мы потеряем причинно следственную связь, и вот наша, тот наш confidence интервал он захватит ноль. Окажется, что как только мы зафиксировали эту переменную, все, э, связь исчезла. Она существовала только за счет того, что мы на самом деле рассматривали разные группы людей. Это, в общем-то, все, что я хотел вам рассказать о статистике. Спасибо большое. Вопрос ингрированный первый пути, где была по была построенная очень сложная, какая-то несчастная, ужасная. На не было. Не, на следующий. следующий. Да, да. А, вот это? А если, допустим, вы с выборкой в все понятно, но есть моменты, когда нельзя предположить, узнать, какая выборка будет достаточно. То есть можно статистически предположить, что ее будет достаточно, но по факту ее можно продать. Получается такая модель. Можно предположить, что есть что-то еще, о чем я не знаю, что влияет на это? Предположить можно. Всегда есть что-то еще. Это... Ну просто никогда у вашей модели не будет адекватного отражения мира. О том, как определить достаточный размер выборки, это достаточно... Ну, есть численные методы, которые говорят о том. Речь, в общем и в целом, сводится к тому, что мы знаем, сколько у нас степеней свободы модели, то есть, сколько туда введено факторов. То есть, вот, например, если мы строили привык пятого порядка, значит, наша модель имеет пять степеней свободы. Если бы у нас были только линейные переменные, но их было бы 10, у нас было бы 10 степеней свободы. Если бы у нас было 10 переменных, каждую из которых мы рассматриваем в степени от 1 до 5, у нас было бы 50 степеней свободы. И в зависимости от этого мы можем предположить, какой размер выборки нам нужен. Наша выборка ни в коем случае не может быть меньше, чем количество степеней свободы. Это приведет к тому, что функция нужной, нужной сложности сможет совершенно точно пройти через выборку. Ей даже не обязательно быть для этого правильной. Но вообще-то она должна быть еще на несколько порядков больше, чтобы это было достаточно точно.